Всем здорова, с вами Гидра94, и сегодня у нас реакция на Джохана, мой первый VR. Наконец-то у Джохана появился VR, помимо Мармока и, по-моему, еще у Крейга есть VR. Давайте посмотрим, что он там за игры нашел. Друзья, всем привет! Это новая рубрика. Я тут недавно прикупил VR и теперь буду, собственно, в нем обитать. Это, кстати, очень классное ощущение, очень необычное. Поэтому не суритесь, мой Первый опыт почти в каждой из игр. Много дебильных возгласов, дебильных много дебилов. Главный из них я. Стоп. Минуток. Воу-воу. Воу, воу, потише. Полегче, полегче. Слишком много информации. Это мне? Мне нравится эта работа. Мне. Mm -hmm. своей только на завтрак член начальника давай Вроде жру пончики, а есть только сильные хочется. Уберите это от меня лучше, нахер. У меня дома из еды, бля, только то, что на верхней полке холодильника. Непонятно что и непонятно, кто это. Uh, что ты хочешь? Усачка крови. А ну-ка. А это, это не убирается? Что это такое вообще? Опачки. Самолетик. Это мне не нужно. А вот там кое-что поинтереснее, hey, я видел. А ну-ка. Ой, такой-то так да, пончик уже испорченный. Бля, кто такую вкуснятину выкинул? Вот это я пони. Забыл спозавтракать. О, <с бля, вот это мне нужно. Бля, ребята, меня в детстве роняли, поэтому я, конечно, прошу прощения. Это стрела, это я знаю. Как ее вставить? Какая-то, какая-то хуйня. А, о. Я ее еще поджигать нужно. Впервые в жизни взял свой член в 5 лет. Я вот только не знаю, как этим пользоваться. Как это... О, в попал. Бля, я не хотел, я... <смех> ⁇ Ёбана. Я не хотел, я честно... За что? Вот это <смех> уже мой размерчик, только я не понимаю, как тебя перезарядить. Ой, как мне этого не хватало. А как выки... Блядь, я Выкинул. не хотел! Я не Сука, Минус Джохан. Меня... Вот. Вот. Большой. Длинный, черный, твердый. Что за намеки? Я точно в нас с играю. Да блять, долго я буду, сука, себя за яйца теребить, я не могу понять. Какого хера, как взять этот сраный магазин вообще? Это что, я что ли? Разнесло на наполам. У меня довольно богатый внутренний мир, слушайте. Вот сколько я не смотрел эти игры в VR, всегда было, сука, только одно интересно. Вот ну, в обычной игре нельзя взять вот так пистолет и ебануть себе в го... Ладно, курс молодого больца пальца. Я, я теперь. Стой! Минуту. Стой! Стой, блядь! Да почему он так? Вот, вот о чем я говорю. Я до сих пор не понимаю, как взять, сука, сраную обойму. Ой. Так это же все упрощает. Ловите, пидоры! Блин! <годно> я вернулся О, ФНАФ! ФНАФ Я просто не знаю. Это настолько стрёмно. Это настолько правдоподобно. а я записал только один выпуск На то, находишься, это мне не нужно. я себе от него не смог. Что это? Это кексик? Он типа... Да, тоже возникнет технические проблемы. Он жутко, на самом деле. Алло. Это же второй мув, почему-то совершенно отказывается с ним работать. Очень неприятная После обновления. Очень неприятная музыка я не понимаю вообще можно ли здесь ходить не вздумай сука гаснуть поняла а это о я, я кажется у мармока вау тролл это какая-то дверь а -ха -ха, там тоже вентилятор есть Ага. там темно пипец просто и камеры я не могу до конца понять пока как ходить я типа по комнате а темно. ты не должен -то ходить жок что ли это это типа меняется уровень Да телефон да ты можешь заткнуться наконец я ничего не понимаю никого Вроде никого. Сейчас Фокси выгляжу, ты еще очень долго выглядывает. Очень, сука, стрёмно. Я, наверное. Очень много энергии трэпсишь. Атмосфера отвратительная, и самое тупое. Блять. Что ж ты? Можете так выглядывать надолго. Нахуй. Это просто нахуй. Это просто нахуй. Это просто нахуй. На самом деле, я всегда хотел поделиться сейвер. И не поиграть на медиуме там, или харде, а ебануть на самом сложном уровне. Блядь, нихера не слышно, очень громко. Во. Эксперт плюс, пожалуй. Проиграешь сразу. Ну Блять, это, это чё, это ГОНЕР? Что это? Хэппи у меня они поют. У меня сегодня день рождения? У -у -у. Это мой подарок? Хера такие, сука, все недовольны, я понять не могу, очки свои сними, говно. Такие все кислые, у тебя что, блядь? Восьмая винда, что ли? Установлена, Да, это сюда. Как свечи сдуть, я не могу понять. Кто-то еще до сих пор пользуется восьмой я виндой. Накладь. Оборзели, что ли? А ну-ка дай сюда, это вообще мой торт. А, вы подарок купили? Бля, неловко как получилось. Да не дуйтесь вы, ну, си торт, у меня еще вот осталось. Ты подойдешь или нет? Мадам, у вас есть проблемы, у вас нет руки и мозга. Вы, наверное, при жизни были ничего так. Сейчас я только хочу кое-что. Классно. VR для дебила это сила. Жду, когда выйдут впервые. Гинекологи VR. Ой-ой-ой, она двигается. Она что, еще жива? Нет, ты должен. Я Нормально? о о о о о о о о Судорога схватила, да? да ну... а с такого расстояния. Собака, такой... конечно, тут не опоится. Косука попасть, обоима. Магазин, точнее, да? Надо поближе стать. Что-то я далековато. Я слишком сильно в себя верю. Блядь, да не можешь не двигаться так часто, а? Хай и хаотично. Блять, обоим палец. Пида. Самое стрёмное, что реально окутывает трушная паника. Ты, типа, промахиваешься и... Сейчас. И, и прям видишь, как эта хуйня к тебе подходит, она вот реально ощущается по размеру, там, и стрёмно, и прям вот реально, ой, какие Обойма. люди. Осталось просто выбрать, кому отправить эту прекрасную посылку, ну вот ему точно не стоит. Вот всего один стоит, я хочу. Да, блядь, почему ты такой кривой, сука? Да, прицельцы в VR очень сложно. Нахуй! Блять, да ну, ну конечно И конечно же после покупки -а яры поиграл сам и позвал своих друзей в том числе и Игоря И вот что и, и, и до того получилось, мы были у меня дома, играли и буха тоже знакомый играл, Мармокарит А! Ось, ты блять, Сука, блядь, это мой трофей! Пополам его, блядь! Сейчас играет-то получается крейк, что ли? Это читом его так уж там? Нет. Ты ч, слышишь? ты так кривят, а? Ты как собрался, На, Копадичку! Как ты улыбишься, дебил, блядь! Ты как? Что с глазом наружу? Это как-то можешь быть живым, блядь, блядь? Вось! Для устрашения! Ах, чё, И пойдем дальше! Вось! Что? возьми его так... Лапки, блядь! Ты не попадаешь! там еще и Джохан и Крэй, что ли, играет Мистер? а что а возьми, может, эту, которая большая, здоровая, хуйная за соски, за соски возьми копье. возьми копьё там копье было Держите щит. У меня есть кое-что поинтереснее. Да, вот этот видимо, Джохан как раз. С копьем. Эй. Нихуя, Баба. Отойди, говорю. А ты что, не умершь? У вас глаза, чисто. Друзья, ну вот как-то вот так. VR дарит необыкновенно крутые эмоции. Очень трушное ощущение погружения. Не знаю, как было у вас. Были ли вы однажды в VR или в ком-либо еще. Тем не менее, я хочу каждому порекомендовать хотя бы раз в своей жизни одеть шлем виртуальной реальности, чтобы просто понять эти ощущения и эмоции. И если рубрика вам понравилась, не скупитесь на лайк. Я хотя бы буду понимать, что вам она интересна. Я буду с удовольствием его продолжать, потому что... Дикция как у пи... В общем, уверен, вы меня поняли. И я еще раз всех благодарю за просмотр. И увидимся с вами в следующее воскресенье. Всем пока. Я пошел в мир виртуальной реальности, но сначала пожрать. Что Это самое главное. О, ФНАФ опять. Ебать. Это мне типа стрёмно. Это значит, что она за дверью. Что? А еще у тебя энергия закончилась. Где то Ты не там. Другое место какое-то, да? А вот и Фредди. Ебать. дверь ты меня напугал, долбовьё. блять, сука. Ну, это было ожидаемо. Ну, мне ролик зажл. В VR это прикольно. Будем знать, у него еще игр в VR. Ладно, если вам понравилось, смотрите подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если мы хотите не будем видео. Подписывайтесь на Джохана, подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети и до следующего видео.